Женщина, настоящая женщина не ублажает мужчину. Она в первую очередь ублажает себя. Настоящая женщина более всего на свете любит себя. Понимаете, и тогда ее любовь к себе настолько сильна, что это проявляется во всем. А ведь она понимает, вот любящая себя женщина понимает, что она по-настоящему реализована в жизни рядом с мужчиной. Это всегда. В паре всегда сильнее, всегда ярче, всегда счастливее и так далее. Если вот она проявит именно максимально женские качества. Поэтому женщина рядом с мужчиной в паре создают вот тот как раз тот тандем, то, то состояние, когда они оба максимально счастливы. И здесь ублажать не надо. Заботиться о мужчине до ублажения ни в коем случае. Забота обычная, если это семья. Забота обычная. В том числе и мужчина, конечно, должен заботиться о женщине. И еще, возможно, даже больше, чем она о нем. Потому что у мужчины есть ответственность. У мужчины есть ответственность перед женщиной. Он должен сделать все, чтобы она была счастлива. У женщины нет такой ответственности. У нее есть ответственность только перед самим, самой собой. Быть максимально счастливой, быть максимально радостной. А это может произойти только тогда, когда она максимально проявлена как женщина, максимально умеет любить. Все. Ей надо уметь любить. И в первую очередь мужчину, потому что он создает пространство, он э, для нее все организует, если она его любит и создает вот это... Вот это пространство любви. А вот мужчина обязан помочь ей стать счастливой, Обязан сделать все, чтобы она была счастливой. У мужчины есть обязанность, у женщины нет. Вот так, забота и прочее, это не обязанность. Это должно быть от любви. Когда это обязанность, это уже плохо. Это значит, в семье нет достаточной любви. Когда женщина с радостью что-то делает для мужчины, это уже не обязанность. Это просто состояние любви. Это ее состояние. Поэтому, милые женщины, ваше состояние – это и есть то богатство, которое делает вас счастливыми. Ваше состояние женственности, ваше состояние любви. А вот мужчине, у него много обязанностей, и первое из них – это находящихся рядом женщин, это мать, дочь, жена. Он обязательно должен сделать все, чтобы они были счастливы. Поэтому вы читайте, как говорится, не через строчку, а читайте внимательно о том, че, о чем я пишу. Я пишу как раз о том, И никогда не перекладываю ответственность на женщину. Я просто говорю, что рядом с женщиной мужчина, рядом с женщиной, женщина с большой буквы, он раскрывается сильно, он творит. Рядом с женщиной. Без женщины он тоже может творить. У него есть ум, там прочее. Но у него закрыто в этом случае будет сердце. И он не сможет творить по-настоящему добрые дела. Он может разрушителем быть. Или не совсем творцом, понимаете. Но вот рядом с женщиной он становится полноценным творцом. Это и есть природной природа, заложена в а, взаимоотношения мужчины и женщины. Вот к этому надо стремиться. А ублажение и прочее – это из другой оперы. Это просто, значит, из состояния непонимания роли женщины, роли мужчины и отсутствия этого женского состояния. Благодарю.